Доброго времени суток всем! Вы находитесь на моем канале, он называется Силиконовые куклы Reborn, а я Виктория Залезская. И сегодня у нас будет происходить знакомство с новой девочкой. Это силиконовая кукла Reborn из лимитированной коллекции из силикона Ecoflex 30. Девочка около 50, 53 сантиметров росточек. Почему около? Потому что ножки согнуты в коленках. И точный рост, то есть мы не можем сказать, где-то 53-55 сантиметров. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Сейчас вкратце расскажу, что, что ей покупать, что она использует, какую одеж одежку она носит. А, значит, Сосочка это для настоящих малышей. Покупайте в детском магазинчике, где... Продаются игрушки, соски, бутылочки. Функции у нее нету, Она не пьет и не писает. Глаза у нее лауши, стеклянные. Реснички у нее приклеенные, обровки а нарисованы. Волосы из махера русового цвета. Волосы можно мыть. В принципе ее всю можно купать. Но аккуратно, как я уже говорю всегда, ее нельзя тереть. Губкой вот так вот. вот. мы Мыльным раствором просто обмывайте по мере загрязнения. Также ее можно обрабатывать тальком. Кожа этой куклы бархатистая сама по себе. Но чтобы не липли никакие шерстиночки, грязь, ее можно обработать тальком. Во рту у куколки есть десна, язычок. Такие вот губки. Сама она вот такая вот в средней мягкости. Головка слегка поворачивается. Сейчас мы снимем платье. Когда вы раздеваете кухлу, надо быть крайне аккуратным. Представьте, что вы раздеваете настоящего малыша. Ручки за локоток и вытаскиваем. Головку поддерживаем. Вот. И снимаем платится. Так вот Лялечка выглядит. У нее есть небольшие вот такие вот морщиночки, как у настоящего младенца кожица, морщится. Ручки гибкие, пальчики тоже гибкие, ноготочки блестящие. Вот Такой вот одна ручка в кулачке. Волосы лучше всего расчесывать после. Мытья. Если вы хотите расчесать сухие волосы, то их надо сбрызнуть водичкой. И тогда уже расчесывать детским, детской щеточкой. Сейчас покажу спинку. Вот такая вот спинка. Памперс мы снимать не будем. Эта кукла будет продаваться на нашей страничке ярмарка мастеров в фейсбуке будет пост выложен вконтакте, в одноклассниках а также будет выставлена на аукционе ebay любой желающий может ее приобрести, пока кукла написано, что она в наличии, значит она не продана ну это все, о чем я хотела вам, вам рассказать сегодня скоро мы еще снимем одно видео, это будет еще один силиконовый малыш. Подписывайтесь на мой канал. Рада всех видеть. Задавайте свои комментарии. Постараюсь отвечать по мере возможностей. Всего хорошего. Пока.